Здравствуйте, уважаемые лентяи! У нас появилась уникальная возможность показать вам монтаж забора на металлическом каркасе без применения сварки на рабочем месте. Мы э, заранее установили столбы. Покажи. Обрезали, обрезали верхушки по уровню. Здесь у нас будет входная группа и перемычка сверху. Также будет монтироваться без применения сварки. Значит, особенность данного забора в том, что э, горизонтальные лаги металлического каркаса для забора крепятся без применения сварки, и э, петли для монтажа распашных створок ворот и калитки также монтируются без применения сварки на рабочем месте. Ворота у нас крепятся вот таким изделием, на которое я получил патент. Данное изделие запатентовано, ссылка будет э, ниже под видео на потен. Как это работает? Видно. Видно. Надеваем на на стол, значит появляется возможность регулировать зазор между створками поворотов вокруг вокруг оси. Зазор при помощи двух петель мы можем регулировать в разные стороны уровень за счет за счет зазоров петли итак начнем монтаж